Здравствуйте, дамы и господа! Сегодняшнее видео хотел бы посвятить всем своим клиентам, которые приобрели у меня червя. Итак, ребята, из-за того, что идет очень большое повышение температуры на улице 33-36 градусов, соответственно повышается температура в бурте. Очень убедительная просьба всех следить за температурой в бурте и не допускать повышение температуры в 25 градусов. Для этого вам необходимо Вверху засыпать соломой где-то по высоте 35-45 сантиметров и обильно проливать холодной водой. Ну, Вода холодная со скважины обычно идет 8 градусов. И на данный момент я вам сейчас все покажу, расскажу как оно есть на самом деле. Итак, ребята, вот наш бурт, как пример. 4 метра его ширина. Значит, смотрим на температуру. Температура в бурте 20 градусов. Правильно? Да, правильно, 20 градусов Сейчас мы тут еще убедимся. Так, так 7,5. Да, 7,57. Ну здесь PH хороший, я знаю точно. Сейчас посмотрим температуру до да, 20 градусов. К чему я вам это все рассказываю? Дело в том, что при повышении температуры разогрева бурта идет. Вторая, третья волна кислотности. Это очень плачевно для червя. Почему я обращаюсь ко всем своим клиентам. Это видеообращение. Вот видим 21 градус. Сейчас мы так вот в тенек. О, в лучше. уши. Вот, смотрите, 22. То есть мы сейчас с вами увидим, сколько температура на улице. Ну На данный момент температура 38-39 градусов. Я перед этим проверял О, 23. Вот пошло повышение просто. На солнце еще больше температура вот мы сейчас с вами просто прибор положим, и мы сразу увидим с вами температуру. Итак, еще раз, ребята, если у вас температура в бурте свыше 25 градусов, это очень плащевно для червя, вплоть до того, что он может просто-напросто погибнуть. Это раз. Во-вторых, температура регулируется только холодной водой. Желательно, чтобы это была вода со скважины, там температура идет от 8 до 12 градусов, ну у каждого в зависимости какая скважина и какая вода. Вот мы с вами видим, температура резко поднимается. В борте 20 градусов, это черт себя чувствует там очень комфортно. Вот 30 мы уже с вами видим. Ну вот буквально я вот полчаса назад проверял, и решил предупредить всех своих потенциальных клиентов. Ну вот 31, 31 градус. предупредить всех своих клиентов о том, что всех, кто покупал червя у меня, ни в коем случае, ребята, не допускайте повышение температуры, потому что повышение температуры зовет за собой повышение кислотности. Ну вот, 32 уже. Вот, видно, да? 32. Вот. Ну, я вам говорил, что 38-39 была температура. Вот. Каким образом можно убрать температуру? Только проливом холодной водой. Можно ли спокойно? Почему? Потому что, как мы с вами видим, вот верхний слой, верхний слой, даже несмотря на солому, прибор отложим, несмотря на солому, вот верхний слой, он очень сильно подсыхает, очень сильно вот. Вот видно даже сверху сразу здесь червячок, он кокон, только видите, вот только взяли, все уже видно и червя, и видите, червь он не активный, он немножко увял вот, тогда он пытается убежать от света, но тем не менее это вверху. Значит здесь нужно добавить Здесь слой соломы был перед зимой Где-то сантиметров 55-65 Ну а сейчас на данный момент Я вам хочу сказать, что здесь слой соломы Где-то остался сантиметров 10 И все остальное его просто Черрячок скушал ну, Как видим здесь уже Это бурт для выманки Вот даже видно, вот маленький малек есть Но весь червь при такой жаре При такой жаре щере Уходит полностью вниз Ну вот ребята, все 39. То, что я вам говорил, 39 градусов температура. Это очень много. Вот как бы все. Видно 39 градусов, вот 38. В тенечке 38, сразу видим прибор рабочий, реагирует. Ну а на борте температура и воздуха 38 градусов 39. Это очень плохо. Всем спасибо за внимание. Не допускаем температуры. Повышение температуры. В бурте максимально допустимая температура до 25 градусов. Всем спасибо, до скорой встречи.